Если я понимаю, что не подготовился, и вопрос действительно для меня неожиданный, то вместо того, чтобы, как выступает 99% спикеров, начинать формулировать абсолютный бред, лучше взять паузу. Паузу можно просто секунду помолчать, ничего в этом страшного нет, задуматься. Если я понимаю, что пауза затягивается, то есть несколько вариантов, как это можно сделать, либо повторить вопрос. Особенно если вдруг у вас кто-то берет интервью, то это вообще идеальная работа с журналистами. Вот он стоит, ну, из не в прямом эфире, конечно. Он стоит с микрофоном, спрашивает, а как это соотносится с Конституцией Российской Федерации. Про законность, да, про закон. Сейчас об этом поговорим. Все, я повторяю. Но только желательно не повторять эмоцию. Если человек говорит, почему вы такие сволочи, почему вы такие сволочи, вот надо да, такой вопрос повторять, потому что такое в моей практике тоже было. Примерно. достаточно сволочи? Да, да, да. То есть спросили, человек спросили, почему, ну, вы понимаете, что да, там, в стране очень многие люди ненавидят айтишника. Итак, почему нас все ненавидят? То есть он еще усилил Повторить суть, повторить суть. И в принципе, когда это пару раз не то то это очень легко делать. Можно перефразировать, либо прямо повторить, когда как спросили, а насчет безопасности. Да? либо чуть перефразировать этот вопрос. Да, нам этот вопрос задают часто, и перефразировали его немножко по-другому. И заодно можно чуть его поменять в свою пользу, но это уже манипуляция не обязательно. Или модная фраза оценка этого вопроса. Самое банальное спасибо за вопрос не надо. Вот тоже я бы вычеркнул, потому что люди, есть люди, которые всегда на вопрос отвечают спасибо за вопрос, потому что им так объяснили. И, э, но ну вы же там... Почему, вы не, почему вас все ненавидят? Спасибо за вопрос. Что, спасибо за вопрос? У вас же продукт. Вы что вообще понастроили? Спасибо за вопрос. Ну, я бы не поднялся <смех> на да. презентацию. Поэтому а, вопрос хороший, вопрос актуальный. Я понимаю, почему этот вопрос возникает. Да? Есть там хороший вопрос, актуальный вопрос, важный вопрос. И дальше можно чуть расширять эту э, оценку. Или э, я понимаю, почему этот вопрос возникает. Все, я ничего не согласился, не поругался, не оценил, не сказал, что хороший, плохой. Я просто взял себе время для того, чтобы придумать ответ. Людям обычно нужно буквально несколько секунд. Если у меня эта фраза в голове есть, у меня, например, точно в голове есть, то я понимаю, пока я ее буду произносить, ответ точно придет. Но не надо сразу формулировать желательный вариант. Потом. Пока у меня пауза, я выявляю суть, то есть я пытаюсь понять, чего человек хочет на самом деле.